Всем привет, дорогие друзья! С вами канал Work and Life, и я его ведущий Антон Белюк. И сегодня у нас шокирующая тема, потому что в Польше произошел, пожалуй, беспрецедентный случай халатности работодателя по отношению к работнику и даже преступное отношение работодателя по отношению к работнику, опять же. Друзья, этот выпуск будет по-настоящему шокирующий, и советую вам убрать детей от экранов, а также слабонервным, также советую переключиться. Сегодняшний выпуск я решил снять, потому что он связан напрямую непосредственно с трудоустройством в Польше, а данную тему я не могу пройти, потому что сам являюсь специалистом по трудоустройству в Польше, имею свое агентство по трудоустройству, и если вы заинтересованы в достойной работе в Польше, конечно же, то советую вам обращаться ко мне. Мой актуальный номер телефона уже появился в нижней части вашего экрана. Там вайбер и Пишите мне по поводу работы в Польше в будние дни в рабочее время. Актуальные вакансии в Польше и мои актуальные также номера будут по ссылочке, которая уже появилась в верхнем левом от меня углу вашего экрана. Ну а я начинаю. Шокирующий случай на производстве гробов в Польше произошел буквально неделю назад. Погиб человек по вине работодателя непосредственно. Друзья, дело было так. В Польше работодательница вывезла украинца умирать в лес. Ей грозит 5 лет. До 5 лет лишения свободы грозит владелица польского предприятия, которое вывезла потерявшего сознание во время работы украинца в лес и там оставила. Об этом сообщает Европейская Правда со ссылкой на польскую газета Выборча. 36-летний украинец работал на предприятии по производству гробов близ города Новый Тамышль. Тело мужчины нашли лесники недалеко от города Вонгровец в Великопольском воеводстве. Полицейские выяснили, что в жаркий день мужчине стало плохо на работе и он потерял сознание. Когда другие работники сообщили владелице, она запретила вызвать карету скорой помощи и приказала всем идти домой. Потом оказалось, что потерявший сознание мужчина исчез из заведения. Не было его также дома, где он жил. При странных обстоятельствах исчез также один из украинцев, который с ним э, жил и работал, сказал представитель Великопольской полиции Анджей Боровяк. Он добавил, что после изучения всей информации и э, договоренностей с прокуратурой полицейские решили задержать владельцу фирмы. Женщину взяли под стражу, правоохранители начали также разыскивать украинца, который исчез после инцидента. За несколько дней обнаружили его в одном из хостелов «Ломжи». По информации Боровика, доказательства и другие материалы дали основания для выдвижения владельца заведения обвинения в неоказании помощи бессознательному мужчине, а также непреднамеренном причинении смерти, и за это ей грозит до пяти лет лишения свободы. Подобное наказание грозит задержанному также украинцу, или же украинцу, извините, который, зная обстоятельства инцидента, скрывался и скрыл информацию массу препятствуя следствию. Умерший Василий Черней не болел, ранее не терял сознание, у него не было эпилепсии, говорит его жена Наталья. В Украине... Трое его несовершеннолетних детей остались без отца. Из Украины с 20 марта 2018 года выехало более 1,3 миллиона трудовых мигрантов. Ежеминутно их число увеличивается на два человека. Да, человек этот работал нелегально, то есть в темную. И само собой, работая нелегально, тогда шансы того, что что-то подобное могло с ним случиться, гораздо и гораздо были бы меньше но мы имеем то, что имеем, и тем более, по информации из многих источников, он вообще даже не знал, что работать нелегально. Это удивительно и быть такого не может, скажете вы, но исходя из своей практики, я могу сделать вывод, что такое вполне реально, потому что мне часто звонят или пишут люди, говорят, что вот мы работаем сейчас в Польше, уже несколько месяцев, я спрашиваю, на каком договоре, там, например, работаете, он говорит, я не знаю, мы как бы ничего и не подписывали. Вот. но нам сказали, что мы работаем легально то есть многие люди, не имея понятия о трудоустройстве о том, какие документы надо подписывать о том, какое трудоустройство легально, какое нелегально Многие люди без данной информации, без наличия данных знаний, которые просто необходимы при трудоустройстве напрямую на работодателя в Польше, так вот, они, тем не менее, трудоустраиваются напрямую, едут в Польшу и попадают в неприятные ситуации, а иногда даже в беду и в кошмарной ситуации, потому что то, что случилось, это настоящий кошмар. Поэтому, друзья, конечно же, работайте только легально. Если вы не знаете, не разбираетесь в этих вопросах и никогда не были в Польше, то в первый раз лучше ехать, конечно же, через агентство. Мой вам совет. Ну, друзья, сейчас наверняка многие начнут там, да что ты нашел, один случай там вообще за все время и так далее, посмотри, что делается в Беларуси, в Украине, в России и все в этом духе. Нет, друзья, я нашел этот случай для того, чтобы подснять многим розовые очки. Да, случай на самом деле дикий и он, пожалуй, беспрецедентный, но дело в том, что я сам даже сначала не поверил, то что такой инцидент имел место быть на самом деле. Думал, может быть, это украинская пропаганда, но проверил и польские сайты различные, и новости. И действительно, это произошло, друзья. Соответственно, конечно, не мог я пропустить эту тему и решил все-таки снять данное видео, чтобы э, вернуть людям бдительность, людям, которые собираются ехать на заработки. В Польшу или вообще за границу, неважно в какую страну, даже в самую цивилизованную страну. Будь то Британия, Германия, Штаты, Франция и так далее. Ну и Польша, конечно же. Это не имеет значения, друзья, просто очень многие блогеры в последнее время показывают и снимают Польшу так, как будто здесь вообще нет никаких недостатков, как будто здесь все просто настолько круто и классно, что Польша чуть ли не рай, и вы можете ехать сюда без каких-либо опасений за что-либо, то есть с вами по-любому все будет класс, но как видите все может сложиться очень печально, если вы халатно подойдете к выбору работодателя, либо агентства, через которое будете трудоустраиваться. Ну и, друзья, какие выводы можно сделать с этого всего? Сейчас хочу обратиться в первую очередь к тем умникам, которые постоянно пишут в комментариях, что ни в коем случае не устраивайтесь через агентство по трудоустройству. Устраивайтесь на работу в Польше только напрямую, потому что только так есть шанс найти достойную работу. Все это бред, полнейший и этот случай это еще раз подтверждает что никто вам не гарантирует ни безопасность, ни хорошую работу если вы будете устроены напрямую. Многие источники также сообщают, что на данном предприятии была сильная запыленность, очень вредные и тяжелые условия труда, плюс жара, и все это в совокупности, ну, жара, потому что стояла последние дни очень сильно в Польше, и все это в совокупности повлияло на то, что человек потерял сознание, а в итоге, так как не была оказана медицинская помощь, человек скончался. Ну, и опять же, еще раз напомню, вот вам, пожалуйста, человек работал напрямую через агентство. А чтобы через агентство, скорее всего, все произошло бы иначе. Я сейчас не хочу вам э, внушить, что нельзя там работать напрямую, нужно устраиваться только через агентство. Нет, друзья, как напрямую можно найти хорошую работу в Польше, так и через агентство можно найти хорошую работу в Польше. Я, в первую очередь, снял этот видеоролик для того, чтобы вернуть в бдительность большинству тех людей, которые ее потеряли в последнее время, благодаря тому шквалу позитивной информации, которая льется Польша. Потому что и в Польше можно попасть как минимум на проблемы, а как максимум даже и потерять жизнь, как оказалось. Потому что и если раз такое было, не факт, что это не может произойти и второй раз, и третий, и так далее. Ну и подобные случаи, я, ясное дело, очень редко но случаются, как я уже сказал, в любой стране. В любой стране. Поэтому всегда, когда едете на заработки, прошу вас, отнеситесь к этому максимально серьезно и с максимальной опаской. Максимально трепетно и щепетильно подойдите к выбору работодателя, либо агентства, через которое вы устраиваетесь. Если напрямую устраиваетесь, втройне подойдите максимально бдительно к этому вопросу. Потому что это, я убежден, еще более опасно, чем устраиваться через агентство. Друзья, берегите себя. Поделитесь, пожалуйста, как можно с большим количеством друзей, ссылками на данное видео, друзей и людей, которые заинтересованы в работе вообще за границей, чтобы сделали для себя правильные выводы. Ни в коем случае не хочу у вас сейчас отбить желание менять что-то в своей жизни к лучшему уехать ехать на заработки, если вас что-то не устраивает в вашей стране, а просто я хочу немножко подснять розовые очки и добавить вам бдительности и внимательности при выборе работодателя и работы соответственно. Если вам понравилось это видео, поставьте под ним лайк, подпишитесь на мой канал, нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видеоролики. И если вы заинтересованы в достойной работе в Польше, то все актуальные вакансии вы также сможете найти по ссылочкам, которые в описании к этому видео, на моем телеграм-канале. Подписывайтесь туда, чтобы получать рассылку моих вакансий в автоматическом режиме. Работать только от самых лучших агентств по трудоустройству в Польше и работодатель, соответственно, также вакансии от моего агентства. Очень рекомендую. Также можете пройти по ссылочке на мой сайт. Ссылка также в описании, чтобы заказать компетентную консультацию от меня по скайпу, консультацию по трудоустройству, если вы раньше раньше не работали в Польше, она будет для вас на вес золота. Ну, и что ж, друзья, еще раз повторюсь, берегите себя, при этом не бойтесь что-то менять в своей жизни, все перемены только к лучшему, но просто все надо делать с умом. На этом у меня все, с вами был Антон Белюк и канал Work and Life, на связи из Польши, до скорых встреч за границей, друзья, пока!